Всем привет! У нас новый AirDrop, админ блокчейн, общий пул раздаваемых токенов 100 для всех участников. Стартуем бота, раздача легкая. Проходим капчу. Дальше жмем Join AirDrop, подписываемся на Telegram, Twitter, Instagram. В Instagram поставил лайк любому посту, Twitter сделал обычный ретвит, поставил тоже лайк. Жмем «Submit детальс, вводим «Telegram username символом собака», ссылка на профиль Twitter и ссылка на профиль Instagram. Указываем адрес кошелька MetaMask. Здесь еще дополнительное задание «Подписаться на партнерский Telegram», скорее всего уже подписаны, и в ответ указать «Telegram username символом собака». На этом все. Проверка баланса «100 монет на счету». Берем реферальную ссылку, приглашаем друзей. При желании и возможности. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.